Привет, друзья, с вами ваш любимый сериал Сергей Станислав говорит о ремонте. говорит обычный ремонт. Да, практически. Она говорит обычно Станислав, я стараюсь задавать каверный вопрос, да как могу, собственно, со своей нубской позиции. Я в ремонтах не очень... Давай людей. пожестче вопросы задавать. сегодня. Хорошо, да, сегодня, сегодня пожестче будет, сегодня будем про баблишки говорить, про о, денежки. Отлично. Танислав, вот сейчас я тебе буду спрашивать про денежки. Мы чуть-чуть затрагивали эту тему в предыдущих выпусках. Если вы не смотрели, посмотрите сначала их. У вас более цельная картина сложится в голове. Но сегодня мы поговорим про деньги. Мы чуть-чуть затрагивали эту тему. Ты говорил, сколько стоит хороший там дизайн за квадратный метр. А, хочется чуть лучше понять. Можешь для начала немножко рассказать, как вообще... А, ну, из чего складывается в финансовом плане работа дизайнера? Что, кто, ск сколько что стоит у его деятельности? Ну, у дизайнера, ну, вообще, у него сначала работает дизайн-проект. Мы должны сделать набор чертежей, набор mm -hmm. визуализаций. И есть еще ведомости, в которых ты смотришь, что у тебя где купить, какие mm -hmm. мебели. Вот это три основных вещи, то, что нужно от дизайнера. То есть mm -hmm. это его работа. Вот, это входит. Можно ли делать без визуализации? Да, можно, но тогда будет непонятно, что ты не увидишь. То есть обычно вот минимум эти три вещи мы рекомендуем делать. Но кто-то делает без визуализации. Слушай, я когда читал книжку про переговоры, там была сказана такая штука, если хотите снизить цену, придите к продавцу или тому, кто оказывает услугу, и спросите прям разбивку, что mm -hmm. у него стоит. Там, допустим, снятие лака столько, маникюр столько, покрытие столько, и пытайтесь оспорить каждую вот эту часть, типа, а можно лак подешевле, а можно здесь побыстрее сэкономить. Да, вот, ну но тебе нормальный это... продавец скажет, что да, но тогда я гарантию с тебя снимаю. Ну, свою. Ну, конечно, ну, можно, конечно, ну, привози свой лак, мы тебе покрасим, но если там тебя спучится потом, то сам виноват. Согласен? Ну, типа да, но okay. я свой лак не, не буду приводить. Я вот к чему вопрос-то? Uh -huh. Вот, слушай, вот если взять дизайнера и его работу, и вот разбить по, по, по пунктам, можешь сказать, вот сколько каждый этап стоит? Да, конечно. Я ну, это ну, очень... примерно в примерных ценах можешь, так, в средних, рыночных. Ты uh, имеешь в виду дизайн-проект, да? Ну, смотри. Да, его. да, да. Вообще там четыре этапа как бы, оплаты, я тебе могу сказать, как мы в договоре пишем, как мы рекомендуем mm -hmm. писать. Первый этап – это техническое задание, он стоит 20% mm -hmm. от э, всей работы, но ну, при, этом, при этом себестоимости этой работы наверное процентов 10, ну не больше. Mm -hmm. Это что знаю, ну, может быть даже меньше, то есть в принципе это нормальная такая тема, ты общаешься, ты создаешь альбомчик и mm -hmm. ну, оформление альбома, само оформление просто дорого стоит. И mm -hmm. в альбомчике ты пишешь, что клиент хочет. Это для чего нужно? Для того, чтобы и ты, и клиент понимали, что мы говорим на одном языке. Вот то, что ты не любишь делать, я заметил, когда пишешь right. книгу, пост или что-то еще. Right. То есть хочется, я понимаю, как бы естественное желание побыстрее да. начать да, работать да, да. и там уже в процессе разобраться. Да. Эта тема она как бы чревата тем, что в процессе вы будете много чего менять, и в какой-то момент у тебя варианты придется много делать вариантов. И mm -hmm. если там ты пишешь, ну хотя в книге я тоже думаю, что достаточно проблематично это, но представь, что если ты делаешь э, дизайн, там миллион вариантов может быть, и тебя будут э, просить делать снова и снова и снова. Ну в принципе в книге это думаю то же самое. Чтобы этого не делать, mm -hmm. мы придумали такую тему, что нужно сначала обсудить, что нужно э, делать вообще, э, подобрать какие-то референсы, похожие картиночки. И обсудить, то ли мы хотим. То есть еще раз mm -hmm. все упаковать на одну бумагу и посмотреть. Вот эта работа, можно сказать, 10% стоит. Берем 20% предоплаты. Ну, от так. всего. Mm -hmm. Дальше планировка. В целом планировка, мы уже обсуждали, что это очень важная часть. Планировка делается, если у тебя есть этот анализ, она делается быстро. Потому что у тебя уже все исследование есть. То есть для тебя это создание планировки, это решение логической задачи. Самое сложное mm -hmm. в планировке, ну вот некоторые приходят, и говорят, можете сделать планировки? Там Кто-то говорит, 5000 рублей. Но это невозможно, потому что это будет э, угадывание некое. Да? То есть это будет просто вот, ну, вот один из вариантов. Как uh -huh. лото, сыграл, не сыграл. И по-нормальному, что планировку сделать, тебе нужно сделать предварительный весь анализ. И потом уже ты как вот мастер топором рубишь в одну э, тему. Поэтому планировка делается быстро, если ты сделал uh -huh. задание. И ну, стоит немного. Но клиенту как бы она уже идет на следующем этапе на эскизный проекте. Это планировка, плюс, как бы, общая идея э, там, детализация с цветами, материалами, мебелью. То есть там идет такая работа. Вот, второй mm -hmm. этап стоит 30%. Это mm -hmm. центральная зона, плюс планировка. Сейчас, погоди секунду, да? а я на экране вижу себя и себя. Это нормально? Вдруг там ты что-то не, не так включил? Наверное, да. Не... А ты видишь себя и себя. Да, ну я просто привык уже на себя смотреть. На тебя хочется. Тебе горят закончиться. Да, особо Это не очень хорошо. Во, и... во, да, мы вот русское лоханулись. Да. Да, Моя хорошо. любимая рубашка. Хорошо, что ты заметил. В общем, все сейчас посмотрели, переговаривать не будем, посмотрели на Сергея. Окей. Давай я буду тогда тебя переключать, и пока сейчас попытаюсь воткнуть. Так, давай. дальше рассказывать или что у нас? Да, да, да, давай, конечно. Давай, тогда я дальше пока расскажу, потом попытаемся вместе нас включить. Спасибо с этим. Технически неполадка. Так, окей. Тогда, значит, на чем остановились. Вторая часть, она стоит 30%. Почему 30? Ну, просто у нас такая разбивка. То есть мы берем передоплату, Что мы за это делаем? Мы за это делаем планировку. Это первое. И второе мы делаем это центральную зону. К примеру, обычно это кухня, гостиная, столовая. Делать визуализацию Да, Да, да, да. Нам нужно на основе этой как бы, знаешь, как демоглава, например, либо там, ну, основное блюдо. То есть то, к чему мы будем привязываться. Вот, это стоит 30%. Следующий 30% – это детальный дизайн остальных зон, потому что у нас он уже делается на основной, ну, то есть мы согласовали основные моменты, это достаточно долго и тяжело именно согласовать центральную зону. Ну, бывает, да, потому что там можно, нюансов много, там по цене уже становится, момент, по материалам, по каким-то деталям. Вот, и дальше, когда мы согласовали, мы уже идем на остальные зоны, и там уже достаточно просто, то есть там какое-то вмешательство не требуется, мы просто как бы по аналогии делаем уже те же материалы, те же решения, те же ну, примерно там ценовые uh -huh, диапазоны, uh -huh. вот, это 30% еще, так. и последние 20% это чертежи, вот, uh -huh. соответственно, на каждом этапе примерно, примерно, если грубо говоря, то с клиентом мы берем половину, и половина это доход ну, дизайнера либо компании. Если дизайнер все делает сам, то все процентов, соответственно у него доход, просто он тратит свое время. Если ты делегируешь, то рентабельность этого бизнеса, если ты все делегируешь вообще примерно от 50 до 70% наоборот, это затраты. Соответственно, рентабельность от 50 до 30%. Я понял. Слушай, а вот эти этапы они оплачиваются последовательно. Я сначала заплатил за первый этап, потом через котрим за второй. Или как? Да, ну смотри, бывает такая практика, она раньше была и всегда применялась, сейчас мы уже много лет работаем по-другому и рынок, в принципе, тоже поменялся. Раньше брали 50% в начале, ну, в начале, достаточно весомая uh -huh. сумма получается, просто когда ты познакомился, момент знакомства. То есть это для клиента uh -huh. не совсем комфортно, потому что ну, как бы ты отдаешь как бы непонятно какому-то фрилансеру там, ну, достаточно весомую э, сумму, то есть там реально весомая, uh -huh. может быть там тысячи, две, три тысячи долларов, ну просто вот так вот отдать. Вот, mm -hmm. э, Соответственно, это не до конца удобно для клиента. А дизайнеру в конце неудобно получить. Были случаи, у меня тоже такой был, что мы работали-работали, а в конце я сдаю чертежи, и мне клиент говорит, слушай, мне кажется, ты как-то мало поработал. И говорю, в смысле мало? Говорит, ну смотри, это же я придумал, и это я придумал. Он там показывает, где он мне подсказывал. Говорит, так, получается, я дизайнер? Я такой думаю, блин, ну получается, что да. Я тогда был как бы юный, неопытный. Говорит, ну, значит, правильно, что я тебе там ну, еще 10% заплачу, короче, а 40% оставлю? Я такой думаю, блин, ну наверное, да. Вот, и вот так вот меня немножечко так отжали. А слушай, пойди. как правильно сейчас отбился бы ты в такой ситуации? Я бы в такую ситуацию в принципе не попал, потому что, ну, я беру предоплату, как на телефон, ты положил деньги или на интернет, ты работаешь, то есть ты в минус не уходишь никогда, и мы так все рекомендуем делать, чтобы минус, вообще в дизайнерском бизнесе невозможно уйти в минус, если ты делаешь проекты по предоплате. Ты можешь уйти mm -hmm. в минус на комплектации дальше Если ты что-то закажешь не то Но там у тебя риски оправданы Потому что это более сложная схема Но в дизайне mm -hmm. тебе заплатили, ты нарисовал Заплатили дальше, нарисовал 100% аванс за следующий этап Но Я такое понял. тоже не всегда подойдет Такое можно делать, если у тебя есть позиция Ну то есть твоя, если тебя выбирают Не потому что ты самый дешевый И сам навязался А потому что к тебе именно приходят То есть такая позиция возможна, когда у тебя есть некий Как бы аванс доверия mm -hmm. Я понял Слушай, и такой вопрос, а вот я, например, заказчик взял, пришел ко мне дизайнер, какой-нибудь ИП Кривожопинка, или там ООО Вектор Плюс. Я mm -hmm. ему заплатил там, не знаю, 700 тысяч рублей, а он взял слился. и слился. Может быть такое. Ну, в суд подавай, иди его ищи. Гражданское дело, административное. Ты а, слышал значит... вообще такие случаи? Бывает на рынке, что дизайнер скрывается с деньгами? Про дизайнеров я не слышал, как бы там не такие большие деньги, чтобы вскрываться, про подрядчиков, конечно, даже бывало, что вот у меня была такая, ну, не знаю, меня, может, как сказать, ошибка, наверное, я посоветовал клиентам подрядчика по дереву, и он ему заплатил 20 тысяч долларов, хороший мой клиент был, ну, я ему второй делал объект, дом я ему сделал и квартиру, кто там, соседи? Не, не, я думал, что дождь идет, но нет, там тут тащит что-то, принести. Вот. И получается, он скрылся. Ну и потом, естественно, нашли, потому что там, ну, за Слушай, а что можно за 20 тысяч долларов с деревом делать? Это что Ну, это кухня, это деревянные балки, деревянные там арки. Ну, короче, деревянная тема. Я тебе покажу потом. Это нормальные цены, да, за такие работы? Ну, это просто чудовищные деньги, нет, за дерево. Ну, сейчас да, просто... то есть раньше это было по, там, типа, 25 рублей, по 30 рублей, ну, типа, миллион двести ну, как бы это ни о чем особо. Ну, то есть, ну, ну да, да. Ну, ты, куда не плюнь, вот я сейчас пол заказал, значит, пол стоил 700 тысяч, укладка еще 700 тысяч, это, ну, как бы 200 метров, полтора миллиона, ты как не крути, трэч. Можно ли дешевле? Нет, нельзя, как ты сделаешь дешевле? Ну, либо это будет не дупа, а ламинат. Ну, либо это угу. будет дуб с сучками. Ну, то есть, можно ли сэк... Опять на укладке ты не сэкономишь. Можно ли сэкономить на укладке? Да, но либо ты сам тогда делай, либо каких-то дешевых бери, либо сам занимайся этим контролем. То есть все можно сэкономить, ну, типа, не за полтора миллиона сделать, а за миллион. Но это будет не то, что ты хочешь, и ты сам убьешься на этом. Ну, поэтому, угу. как бы, тут плюс-минус. То есть, если ты хочешь качественно, Депо. но все денег стоит. Не бывает, что качественно дешево. Либо у тебя все хлипкое будет. Я понял. Слушай, получается, что там дизайнер может обезопасить себя, беря предоплату, ну, собственно, как редактор, uh -huh. наверное, а заказчик, не знаю, см смотреть, наверное, на репутацию, на опыт, на то, что много лет работает, на отзывы, нет? Как еще можно? Да, понимать? ну и не платить много, платить какую-то там сумму небольшую. Плюс у заказчика есть договор. Если у дизайнера есть ИП, то есть он как заключает индивидуальный предприниматель, то mm -hmm. дизайнеру лучше не пропадать, потому что он пропадает, ну, как бы попадает на весомые штрафы. Если ты заплатил дизайнеру 100 тысяч, и он пропал, не сделал, ты с него 300 можешь вытащить. Mm -hmm. Так как он ИП, он рискует своим имуществом, соответственно, если у него есть какое-то имущество, там машина, да, его по суду машину продадут, и тебе дадут эти 300 тысяч. Это же решается все очень просто, ну, поэтому как mm -hmm. бы смысла и нет так косячить. Слушай, а вот если дизайнер такой говорит, слушай, у меня нет ИП на карточку давай, или кэшем, это Ну это риски опасно. уже. Нет, это уже ты никак не вернешь практически. Но это, собственно, если подешевле ты решил сэкономить, то да. То есть я бы делал СП по договору и нормально бы вел эту тему. Ну, если бы я заказывал. Mm -hmm. А сам бы был физическим лицом при этом, чтобы работала тема о защите прав потребителей. Угу, угу, угу. Я понял. Окей, okay, хорошо. Ну, как я понимаю, любой нормальный дизайнер, крутой, он всеми у него есть ИП или фирма, еще что-то. Да, бывает самозанятый, сейчас вот у нас ввели, то есть кто-то самозанятый оформляется, нормально, да. Плюс по uh -huh. дизайнеру выгодно по ИП работать, ну, если у него есть патент, то есть он платит 25 тысяч в год. И у него вместо 7% 1% всего, больше 300 uh -huh. тысяч, которые идут. Ну, то есть, в принципе, выгодная uh -huh. история почти без налогов, если ты занимаешься художественным оформлением интерьера. То есть 25 uh -huh. тысяч в год заплатил и спокойно живи. Я понял. Слушай, а вот как с точки зрения заказчика, как можно подутрясти дизайнера на деньги, как сэкономить, как скидку выбить, что правильно делать? Но я бы этого не делал в целом, потому что на ну, дизайнере реально не надо экономить, mm -hmm. надо экономить на… Да, в принципе, особо на чем ты не сэкономишь. То есть надо что понимать? Надо разумные траты понимать. То есть ты можешь на материале хорошо сэкономить, ну, к примеру, вот тот… Взять паркет, тот, который я покупал, он примерно ну, такой же в магазине, если ты будешь покупать, он будет полтора миллиона, только сам паркет стоит. Вот mm -hmm. я бы вот за 700 нашел Вот, соответственно, ты можешь как бы, ну, за 2 часа Если ты занимаешься комплектацией Я комп думаю, ты, ты представился, конечно же, дизайнером, да? Сказал, Конечно, у меня есть да. клиент, чуваки давай, Я говорю, да, ну, конечно Конечно, я нашел оптовика Я нашел это без э, масла То есть мы сами красить будем Я нашел хорошую сырье Я знаю, сколько мне... Ну, короче, я занялся вопросом, но я сэкономил 700 тысяч Uh -huh. Это прикольно. Это 700, мне там уже со скидкой давали за то, что я дизайнер, тоже за то, что там реклама с ним и так далее. То есть, а так uh -huh. бы это бы стоило там, 200. В 3 раза почти uh -huh. можно сэкономить. Uh -huh. Uh -huh. Вот, Поэтому да, этим... На... Вот, вот на этом имеет смысл экономить. На закупке там, оборудования, материалов и всего остального. А на дизайнера ну, сэкономишь ты 100 тысяч, 200. Ну, как бы те... Погода это в по сравнению со всем остальным затраты вообще не сделает. Но ты рискуешь очень сильно, потому что начинающий дизайнер, который там ну, задешево делает, у тебя риск такой, что он почему он задешево делает, мы тоже обсуждали. Скорее всего, он неопытный и он будет на тебе тренироваться. И соответственно uh -huh. все остальные траты, которые ты будешь нести, ты будешь, ну как бы, может повезет, а может ты неразумно их потратишь. Непонятно. Uh -huh. Ну Риски выше просто. Слушай, а вот такая, такая мысль. Я пришел, например, в дизайн-студию, там есть арт-директор и несколько дизайнеров. Uh -huh. И ты говоришь, что дизайнер делает, арт-директор, как в Мишиновском ресторане, такой final touch наводит, знаешь, пипет такой пещепочки двигает петрушку на блюде, чтобы все идеально было. Я могу прийти в студию и сказать, слушайте, ребята, вот смотрите, мне пофиг, какого дизайнера дадите, если арт-директор все равно смотрит. Ведь он же лажу не пропустит. Давайте да. самого дешевого. Можно так сэкономить, скажи? А в студии тебе никто не, не даст дизайнера. И ты вообще с ним знаком не будешь, пока контракт не заключешь. То есть а -а -а. эта студия сама выбирает, кого тебе дать. потому то что я там, могу выбрать. Там, Маша да. в Провансе у меня работает, Петя в Лофте, а там Баба Валя работает в Ардико. <laughs> ну, например. И то все. есть типа я не могу выбрать дизайнера. даже. А сразу. тебе смысла этого нет, потому что выбирает дизайнера арт-директор. Он отвечает за то, что будет сделано. То есть, mm -hmm. ты говоришь, мы, ну, он тебе дает, вообще, в принципе, тебе как бы не особо это надо. Это в студии, да, получается, а, та... а если ты сам работаешь, ну, либо ищешь себе кого-то, то ты можешь выбрать, конечно, сам, тут проблем никаких нет. Ты можешь пойти Подожди, на рынок а... выбрать. А если я приду в студию, найду арт-директора, за, за рукав его подергают, скажу там, Жень, слушай, а давай со мной приватно поработаешь, не в студии, а то, типа, он не маржу накрутит в два раза, а мне зачем это? А я тебе заплачу те же деньги. Ну, хитрый способ, конечно, но суть от директора в том, что он не работает. Он любит говорить как надо, но сам он не хочет работать. У него, ну, как... Ты же не будешь писать рукой, например? Ну, я приду к тебе скажу, Сергей, давай ты мне будешь писать рукой пером, Этим самым. Если вот я ты так хочу. я в костюме бобра буду. Но ты же только что сказал, что сэкономить. И я скажу: и я а, тебе да. буду еще в два раза дешевле платить. Да, это я согласен. Я это <laughs> вот. Поэтому ему то же самое, ему никакого резона нет. Он, у него есть менеджер, у него есть, ну, словно там помощник, да, у него есть mm -hmm. рабочие руки. И он приходит, берет чашечку кофе, говорит: это так, а это не так. Это фигня, это хорошо, и он получает те же деньги. То есть, зачем ты ему mm -hmm. нужен? Он пошел об директором в компанию, чтобы не, не общаться как раз с клиентами, а помогать другим ребятам расти. Это его функция, mm -hmm. это его работа. Него, суть его работы в этом, а не в том, чтобы он много еще знает, он помогает им реализовываться. Mm -hmm. А не в том, чтобы самому что-то рисовать. Я понял. То есть он может, да, он может, но это его не ключевая обязанность. Слушай, а я как заказчик, какую еще могу ценность нанести дизайнеру, чтобы сэкономить? Могу я торговать нетворкингом? Да, типа, да ж, если скажу, ты что? хочешь прям сэкономить, я тебе могу лайфхак такой дать, Давай. Знаю, зрители сейчас оценят. <laughs> как можно сделать? Можно хвалить. То есть ты приходишь, а в основном пытаются сэкономить за счет вот того, Вот почему что... ты хвалишь меня, я не понял. Не поэтому, друзья. хвалить искренне. Ну, то есть... Эх. Во-первых, ты выбираешь крутого спеца, и если тебе действительно не хватает денег, ну, например, ну, то есть реально там, ну, там чек стоит там в 5 раз дороже, или, там, в 3 раза дороже, чем ты планировал. Ты говоришь просто супер вообще классно, ну, очень сильно там твоим работам респектую, да, поражаюсь там творчеству, вот, скажу честно, типа, не, ну, не у тебя цены высокие, а я недостаточно дорос. Вот, угу. в принципе, ты, если. Ну, это мало кто может сделать, потому что искренне так и для себя, ну, как бы мало кто может признаться, что я еще ни, да. не накопил. Но если Но ты еще это. звучит как-то согласиться, так mm? как-то слишком а, слащаво, нет, почему-то какой-то незнакомый человек меня хвалит. Так не хвалят. И тебе говорит это абсолютно нормально. Говорит, смотри, я вижу, что мне нравится, как ты работаешь. Скажу честно, ну вот я тебе так скажу, Сергей, скажу, мне очень нравится, как ты работаешь, да? Мне uh -huh. тебя посоветовали, супер, там, ту стоимость, которую ты мне назвал, ну как бы она адекватна, абсолютно, я верю, что там услуги такие стоят, я поэтому к тебе обратился. Вот. Uh -huh. а, дальше я бы тебе продавал идею работать с моим проектом. Я говорю, вот у меня такой интересный проект, я бы первое бы сказал, что мой проект очень клевый и он очень тебе, ну как бы, возможно, тебе подойдет для того, чтобы ты реализовал свой потенциал какой-то. Допустим, uh -huh. ты всю жизнь хотел поработать там. С с книгой либо со стилем лофтом либо еще с чем-нибудь mm -hmm. неважно вот и я бы загорел тебя идеей вот этой а потом бы сказал mm -hmm. что ну придумал бы может быть как тебе это дополнительно тоже в жизни поможет а потом бы сказал что вот видишь как все клево вот но есть загвоздка да соответственно загвоздка в том что у меня прям сейчас денег нет целиком вот mm -hmm. и дальше я бы с тобой вел переговоры в плане того что давай когда ты будешь свободен давай там ну либо когда у тебя будет меньше заказов либо, может быть, мы как-то в раз это сделаем. Может быть, еще. Ну, то есть, я бы придумал какие-то аргументы, мы бы нашли компромисс. Почему? Потому что тебе тоже уже хочется поработать. Ты видишь, что человек адекватный. Ты как бы в свою стоимость закладываешь стоимость неадеквата заранее. Если тебе человек все это говорит четко, то есть, ты уже можешь дать скидку процентов 20 точно. В силу того, что просто человек как бы понимает. Ну, согласен? А 20 – это уже неплохо. То есть, это то, с чем можно. Так, в принципе, в половину можно цену снизить. Ты можешь уменьшить, как бы… Ну, например, скажу, давайте такой пример. Там, скажу, что ты же должен сдать там, книгу, например, либо статью без ошибок. Ну, безусловно. Ну, как бы. Но тебе это может быть там лень или не хотец. Ты написал, выдал, я говорю, давай, редактор мой, давай там чертежник мой, давай с тебя идеи, давай только с тебя то, что ты, у тебя самое лучшее. Ну, то есть какие-то такие mm -hmm. вещи. То есть я от тебя это снимаю, я тебя этим парить не буду, мне нужна от тебя вот только какая-то там ключевая вещь. Дальше я нахожу фрилансера, там корректор, он там за, не знаю, за 200 рублей в час мне всю тему проверит. Я mm -hmm. тебя не парил, сам этим занимаюсь, несу ответственность сам. Таким образом mm -hmm. примерно можно договориться. Ну, это нужно знать, понимать, как устроен процесс. Детализация, и... да, для этого книжку читать. То есть, ну, как бы ты хочешь сэкономить, извините, 2 миллиона, читая книжку за, за тысячу, а потом Логично. иди переговор, на переговоры веди. А как ты хочешь? На халяву, что ли? Ну, то есть, если бы все хотели и бесплатно бы им снижали, то это очевидно было бы, что стоимость завышена. Мы же говорим, угу. как нормальную стоимость снизить, не обидев никого. Причем я тебя не обидел уже сейчас, ну, как бы не обидно, угу. что, что я рассказывал. Нет, нет, нет. Ты же не подумал, как бы, что я какой-то там нищеброд? У меня, кстати, похожий опыт был. Я просто люблю всякую, типа, дизайнерскую одежду и все такое. И у меня был дизайнер, который, ну, до сих пор есть, который иногда что-то шьет для меня, он такую авангардную одежду делает. Uh -huh. И я в какой-то момент решил, что... Ну, то есть я его ценю, и мне приятно с ним работать, но мне показалось в какой-то момент, что он слегка, ну, подустал, скажем так, для меня шить. И я почему-то совершенно машинально вот как-то... Неосознанно похожий совет, как ты посоветовал, предложил, сделал. Я говорю, слушай, смотри, вот тебе 30 тысяч, 6 что-нибудь, что хочешь. Вот хоть утюг, футболка в виде утюга. Я буду носить, я плачу, просто мне приятно, чтобы ты самовыразился. Uh -huh. И он прям восприял духом, он прям наконец-то можно шить что-то клевое. И сшил, правда, да. Это функция директора мотивации творческих людей. Вот он этим uh -huh. занимается, поэтому молодец, да, супер. Прикольно. Это же несложно, ну, камчак... это просто надо знать и с этим работать. Да, но нужно быть еще готовым к какому-то предложить что-то, это тоже надо уметь что-то предложить такому человеку, чтобы ему было интересно там что-то сделать. Я уверен, что у каждого из нас в силу там, профессиональной деятельности, либо каких-то еще вещей, ну то есть я, например, дизайном занимаюсь, ты занимаешься текстами, допустим, mm -hmm. без денег, мы же можем бартером договориться. Ну да, может быть. Ну, вопрос там, твои стихи, там гитара, чу -чу. Да, Ну, например, да. То есть это же вопрос переговоров. То есть в итоге-то люди даже бесплатно могут сделать. Ну как бесплатно? Бесплатно в силу, допустим, знаешь, как может быть еще, что я знаю кого-то, кто тебе нужен? Ну, как бы знакомство mm -hmm. может быть. Если ты нетворкер хороший, то ты можешь связи налаживать как-то. Вот да. А можно вот дизайнеру сказать, слушай, ты мне сделаешь с небольшой скидкой, а я обещаю, что я расскажу тебе всем своим знаком. Это имеет ценность для дизайнера? Нет, это манипуляция. Почему? Потому что как Триенты? ты докажешь? Да я тебе тогда так скажу, ты давай сначала дай мне заказ за деньги, а я тебе бесплатно сделаю тогда, ну или там два заказа ты мне даешь по такой-то цене за деньги, приводи сначала, потому что ты хочешь таким образом получить как будто бесплатную работу в надежде на потом. А психика так устроена, ты наверняка знаешь, что тебе как бы сейчас лучше как бы получить, да, чем потом потенциал, потому что потенциал mm -hmm. непонятно будет, не будет, с этим надо работать, потом забудется, еще что-то, вот. И, и тебе такой дизайнер не нужен, тебе не нужен дизайнер, который бесплатно работает, потому что у него не будет Uh, ну как бы вот желание у него пропадет uh -huh. желание он устанет а тебе уставший uh -huh. дизайнер не нужен ни за какие деньги даже бесплатно то есть если у тебя уставший дизайнер тебе лучше заплатить чтобы ты даже самому с ним не работать чтобы он у тебя отстал uh -huh. потому что он тебе uh -huh. плохо сделает в любом случае поэтому не uh -huh. надо как бы, эконом... ну, как бы торговаться можно но на выгодных условиях то есть ты можешь снизить стоимость в деньгах в наличке да но uh -huh. дать ему гораздо больше за счет там связей, может быть, эти, а, умение какое-то, может, ты ему что-то обучить можешь, может, ты ему там сайт сделаешь, ну, неважно, ты можешь ему помочь в жизни добиться его цели, а он mm -hmm. вообще об этом даже не думал, например. Mm -hmm. ну, вот я так, кстати, люблю делать, то есть я всегда у человека спрашиваю, какие твои цели, что ты хочешь вообще в жизни, и у меня просто есть технологии, которыми я уже обладаю, да, и которые мне, в принципе, ничего не стоит. И я эти, как бы за счет этих технологий могу им добиться их мечты какой-то изменив mm -hmm. там какие-то поведения, ну, как бы коучинговые такие темы. Мне они ничего mm -hmm. не стоят, человек они прикольные, он такой вроде как на меня работает, а, и вроде как еще и учится, ему деньги еще платят, Такое, вообще кайф. Прикольно. Хорошо, ладно, это было полезно и интересно. Ну, я хотел, конечно, спросить, есть ли смысл, типа, сказать дизайнеру, давай тебе наличкой дам место перевода там на счет, налогов сэкономим, там, распилим это, но я понял, что это типа не небезопасно это делать, ты заплатишь наличкой, он пропадет, докажи, что ты вообще денег ему дал. Может, ну, расписку тебе даст? Да, ну, это уже мелочь, то есть ты там сэкономишь там 5% на налогах, mm -hmm. это не критично. Я понял. Слушай, а вот такой, может быть, немножко грубый способ, хочу просто тебя проконсультироваться. Иногда, знаешь, бывает в текстах так, ну, со мной не бывает, но я слышал такое. А, приходит заказчик, копирайтер, редактор говорит, это стоит 10 тысяч рублей. И заказчик говорит, слушай, я посмотрел твое портфолио, посмотрел цену на рынке, это, типа, ну, это стоит 7, ну, давай честно скажем, ну, правда, это ты выше рынка берешь. Давай будем оба... С тобой адекватными людьми. Я заплачу 7, а ты типа не будешь на мне наворачиваться. Угу. Ну. Можно как-то дизайн оценить? Вот рыночную стоимость по картинке как-то что-то вот так. Ну, смотри, у тебя же зависит не только от стоимости, у тебя зависит еще от загрузки. Так. То есть, если у тебя загрузка большая, ну, у тебя поток клиентов, то ты повышаешь стоимость. То есть, у тебя, может, по рынку оно стоит действительно дешевле. То есть, дешевле ты можешь всегда найти. То есть, в дизайне только непонятно, какого качества. Это всегда индивидуальная тема, кто тебе uh -huh. дешевле. Так вот, ну, поэтому непонятно. С другой стороны, есть как бы некие, ну, так, усредненные критерии, что вот такой набор услуг стоит столько-то по рынку и тебе клиент mm -hmm. говорит, что я хочу с тобой работать, но твои услуги стоят меньше. Это повод задуматься, то есть, что ты делаешь такого, что тебя сравнивают и тебе нечем выделиться, то есть, ты должен здесь сказать «зато у меня», и вот если ты не можешь сказать «зато у меня», или показать это, или чтобы клиент сам это знал, чтобы у него даже такой мысли не возникло. Это повод, я думаю, что согласиться с его оценкой и сделать заказ, если тебе это все равно выгодно, и вторым моментом использовать эти деньги, полученные на то, чтобы сделать себе упаковку нормальную, и в следующий раз, чтобы таких вопросов не возникало, то есть это будет просто выгоднее. Слушай, а у тебя, вот зато у тебя что, вот, у твоей студии Станислава Орехова? Что ты имеешь в виду? Что, почему у меня дешевле? Ну вот, у меня, в принципе, нет, не вот очень ты... высокая стоимость. Что бы ты ответил на такой вопрос, зато у меня... Ну, как бы, вот, что бы ты сам сказал? Я бы до такого вопроса не... Ты, ты спрашиваешь про уникальность, сейчас тебе расскажу. Но в целом как, ко мне до такого вопроса не придут. Потому что я сам задал вопрос... Ну, заранее знаю, что-то он может возникнуть, я спрошу, вы знаете что-то обо мне? Он скажет, да, знаю, например, что, или если не знаю, я им презентацию строю. Потом спрошу, uh -huh. ценно ли то, что мы им делаем. У меня это системность, и у меня это адекватная стоимость достаточно. У меня стоимость uh -huh. 4000 за метр, ну сейчас, и мы за счет как бы, того, что мы качественно работаем, у нас как бы сама, сам проект очень качественный, очень крутой, ну то есть это можно uh -huh. посмотреть, там, я могу показать, да, как они выглядят. А стоимость дешевле, то есть такой проект как бы гораздо дороже стоит. Поэтому мы, ты получаешь условно топ проекта по цене там, бизнеса, например, вот, вот такой Слушай, а я спрошу, а чуть, откуда такая благотворительность, Станислав? Почему ты не берешь адекватную цену? Я беру потому что по системе, потому что мне выгодно делать как бы несколько интересных, да, и мне выгодно воронку клиентов, собирать ну, как бы с интересными проектами. А многих клиентов mm -hmm. изначально цена отпугнет. А я не mm -hmm. на дизайне зарабатываю, а дальше. То есть я как бы нацелен на воплощение. Соответственно, mm -hmm. поставив цену выше, я просто логически отсеку часть клиентов, которые мне были потенциально интересны на реализации. Ну вот mm -hmm. примерно так. А почему я выше не ставлю? Потому что этим надо заниматься. Это мне нужно как бы настраивать рекламу и бренд качать там, как дизайнера. А я mm -hmm. не могу и там, и там сейчас быть. Ну, в дальнейшем смогу делегировать. Это недостаток системы. Соответственно, я больше работаю. У меня несколько бизнесов, поэтому в этом бизнесе я ну, условно говоря не дожимаю до ценника выше. То есть это uh -huh. как бы справедливо, оправдано. Но ну, и мне это окей. Мы ведем сколько-то проектов, у меня нормально. У меня ну, как бы нормальная небольшая студия бутиковая такая, которая делает проекты для а, клиентов, которым как бы это надо. Все. Мы uh -huh. зато не тратим на рекламу. У нас вот как бы идет и идет. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот так я бы ответил. Я понял. Слушай, вот немножко возвращаясь чуть-чуть назад, мы говорили о том, что дизайнеру платят как бы частями. Он берет предоплаты uh -huh. за каждый новый этап. А я, как заказчик, могу, например, посмотрев на планировку, сказать: все, ребят, нет, мне не нравится, я дальше с вами не работаю. Ну да. И как, как это с точки зрения денег, договоров обычно выглядит? Бывает. И у нас тоже так, кстати, было. Мы делали планировку, там что-то заказчик долго не мог определиться. Мы ему даже там и так, и так, и сяк. Мы же делаем, пока не понравится. Ну, просто вот он, я не знаю, то ли он мозги путарил, то ли действительно что-то не нравится. Мы, по-моему, 10 вариантов уже сделали. Он что-то говорит: все не то, не то, не то. Ну, в итоге, да, мы просто расстались. А как это делается? Очень просто. У тебя в договоре написано, как ты можешь расстаться. То есть расстаться ты можешь, когда тебе клиент там, заплатил. Ну, то есть, ты списываешь деньги за ТЗ, ты списываешь деньги за планировку. И ты не берешь деньги за следующий этап. Все, вы подписываете акт, что дальше вы не работаете и расстаюсь. У тебя в договоре должно быть прописано, как вы расстаетесь. При этом я ему ТЗ сделал, Ой, сделал, ну, сделал да. оно готово. Ты можешь его использовать новым ребятам отдать. Ты же не поменял свое мнение, ну, наверное. Может быть поменял, но как бы тогда это уже и, и потом не согласовываешь и не хочешь в этом признаться. Но это уже твои психологические какие-то темы. Так я откуда это знаю? То есть ты ему сдаешь, то, что ты сделал, он тебе за это платит. Новый не берешь, Подписываешь акты и расходитесь. Нормально, кстати. Согласен. В этом нет ничего плохого. Я не считаю, что там если в каком-то процессе там, ну, люди расстаются, что что-то случается. Наоборот, может, на счастье, ну по каким-то причинам. Согласен. У меня в договоре даже в двух местах прописано, что я не возвращаю предоплату, а это такая хитрость, когда работаю с крупной компанией, там идет юрист, допустим, в пункт 3 заходит, там деньги, там видит строчку про то, что предоплата не возвращается, он и удаляет. И такой, типа, все, я защитил своего клиента, а там ниже еще в договоре прописывали. А ты хитрый, лис. Ну, вот. <laughs> Просто еще я обычно, я тоже не возвращаю предоплату, а, ну, то есть мы сейчас про это чуть-чуть поговорим. У меня в целом такая мотивация или такое объяснение, что… Если, допустим, мы начали работать, я всегда работаю до того, пока не будет хорошо. Типа Я сам тебя задолбаю, заказчик, справками со всем, чтобы было нормально. Да. Вот. Но если ты не захотел, там, там, то все, сорян, если мы расстались, то это твой выбор, я тогда предоплату не верну. Я считаю, что в таком случае человек получил опыт. Ну, Он понял, что ему не нужно, например, это тоже стоит задание денег. Он заплатил за это. Почему бы и нет? Вот. Ну, хорошо. Нар нормально? Ну, наверное, Папа. да, не знаю. Ну, я не знаю, тут каждый сам решает, то есть я бы вот с такой хитростью типа в двух местах, ну понятно, что корпоративный заказчик там как бы своя тема, ну, наверное, нормально, большую корпорацию обхитрить, наверное, прикольно, не знаю. Ну тут нет, нет как бы, вот он договор, читайте там все что угодно, может быть все что угодно написано. Ну типа, а ты сам не посмотрел, что тут написано, не увидел, ну может быть, может быть. Как был случай, с, когда… Я ты... смотрю, у меня да, это ты... главная позиция честность, то есть у меня как бы основная тема это честность, системность и развитие, вот три вещи. То есть я бы uh -huh. просто, ну я бы так не стал делать, ну потому uh -huh. что все равно это получается, то есть там он не увидел, а тут не увидел, вот. Uh -huh. Ну тебе, возможно, это прикольно. Я как я бы понял. не против, это ну, ход нормальный, просто не в моей ценности. Я понял. Просто, да, я, я понимаю, о чем ты согласен. Просто в компаниях больших особенно есть как бы человек, с которым я работаю, это один, а тот, который подписывает договор и платит деньги, другой. У -у -у. Между ними коммуникация очень слабая, и вот этот человек, с которым я работаю, не может бухгалтерии доказать, что вот человек не вернет предоплату. Ну просто и поэтому приходится это использовать. Но в целом я согласен. Если все, всем окей, да. то окей. То есть, если все о всем договорились, у тебя есть представители, вы там с ним согласовали, тебе, в принципе, какая разница, что вы там согласовали, ты можешь вообще об этом Конечно. не париться. Ты, вот для тебя клиент это твой, этот твой, с кем ты работаешь, а дальше там, что он творит, в принципе, тебя не касается. Слушай, вот расскажи мне вот что. А, вот начал, мы начали работать с дизайнером. Он мне, допустим, планировку показал, и с моей заказчической точки зрения это полная хрень. И я считаю это некачественной работой. Я могу к дизайнеру прийти и сказать, слушай, мне это не устраивает, верни мне деньги. Как ну, качество ты, дизайна? Качество дизайна ты можешь... Ты никак не можешь оценить качество дизайна. Вот в чем дело. То есть ты можешь оценить, технически он реализуемый, либо нет. Делается это с помощью... Ну, то есть если ошибки у тебя... Нарушение есть по закону, то значит, они, ну, нарушено. Если нарушений нет, он может тебе что угодно нарисовать. Ты никак это не докажешь, что это некачественно скажешь я художник, я так вижу. А что делать? Ничего, это риск твой. Это почему надо выбирать нормальных ребят вначале, чтобы потом mm -hmm. не было больно, потому что ну что такое дизайн, Вот как бы такового нет вот я сейчас вот эту стену, видишь там сзади какая у меня кирпичная стена, uh -huh. вот я возьму сейчас банку краски, синий, и вот покрашу и скажу, вот я так, я так вижу что ты мне скажешь, или обои наклею, скажу вот у меня такое видение, это тоже дизайн если ты, будет. Если на мои деньги ты делаешь у меня дома, я скажу, какого хрена А я скажу, ты меня, это, ну, как бы, ты меня за это купил то есть ты мне платишь за то, чтобы я тебя образовывал. А это типа новая модная тенденция, во всех лучших домах Парижа так делают. А ты типа сиди на диване и наслаждайся. Слушай, какое-то узкое место в работе с дизайнером да. Вот, кажется, я заложник дизайнера вот, Ты заложник своего выбора Ну, а слушай, а ты приходишь, допустим, в прихмахерскую, да, допустим И тебя uh -huh. постригите меня То есть ты же все равно не понимаешь, тебя взяли там и не так постригли как-то Ну, это да Тоже ты заложник своей uh -huh. ну, как бы вот, выбора, да, ты должен где-то рисковать Ну, а как еще? Ты можешь не рисковать и а делать все сам Ну, какая альтернатива там? Ну, неужели нет какого-то, не знаю, объективной экспертизы, качества дизайна? Нет, наверное, нет. нет Качество ты вообще. не можешь, потому что это художественное оформление, а оно, сама суть этого оформления – это в том, что будет ну, как надо. Что ты можешь делать? У тебя есть инструмент. Инструмент – техническое задание. Ну, то есть первый вот этот альбом. Ты должен mm -hmm. не протупить и в самом начале на техническом задании понять, что что ты там выдал не то. Если mm -hmm. ты выдал техническое задание детально, что ты говоришь, мне нужно, чтобы так-так-так было, а дизайнер тебе нарисовал не так, ты говоришь, дружище, извини, мы подписали документ, ну ты за него деньги mm -hmm. взял и сделал mm -hmm. не так, как там, пожалуйста, объяснись. И он тогда, если будет говорить, что «нет, я вот так вижу, я художник, я поменял, говорю, нет, ты молодец, ты это сделал за свой счет, свое время личное, а мне, пожалуйста, сделай то, что мне согласовали или верни деньги». То есть у тебя есть инструмент, это техническое задание. Больше никакого у тебя как бы критерия нет, кроме как то, что ты согласовал. Поэтому техническое задание важно и выгодно не только для дизайнера, но и для клиента. То есть он по нему смотрит, то я заказывал или не то. То же самое со строителями. у тебя есть чертежи, можно ли без чертежей делать стройку? В целом можно, то есть опытный прораб придет и тебе по картинке сделает, но когда он сделает что-то не то, он скажет, а мы всегда так делаем. Ты скажешь, ну позвольте, тут же вот по-другому нарисовано узел, он говорит, не знаю, узла не было, у меня была только картинка. Поэтому чертежи и детализация, она позволяет тебе в дальнейшем с подрядчиков следующих требовать по определенному ну, как бы алгоритму, так сделано или не так, если не так, то будь добрый, замени за свой счет. А так ему руки развязываются, и они делают, как, как считают сами нужными. Не всегда хорошо, просто, просто быстрее, например. слушай, вопрос. А вот, допустим, сделали мы интерьер дом. У меня гостиная, в ней огромный стол стоит. И я хожу всеми время бьюсь в острые углы стола, например, коленкой. Угу. И потом прихожу к дизайнеру, синяк, показываю и говорю: слушай, вот типа какого хрена? Да. Ты, ты же знал, что так будет. Я компенсирую мне это. Или так не бывает тоже? Ну а как? Ну, как ты компенсируешь? Я тебе скажу, что э, стол мы выбирали вместе, я тебе предлагал съездить посмотреть его в рум ну, соответственно, все стоит по нормам, ну, как бы, извини. Слушайте, хорошо вы устроились, у вас никакой ответственности нет. Ну, у на меня был случай, этапе, только... э, ну, такой, как бы, я когда начинал работать, а у меня был случай, когда я постелил на пол травертин. У меня был травертин, ну, такой, ну, камень, это такой мягкий камень, знаешь, да, что такое? Uh -huh. Вот. Ну, и, теперь кажется, да. Да, ну как мрамор, только мягкий. Вот. И на полу uh -huh. у меня он лежал там на одном объекте, он был, ну, такой, под старину сделан. Uh -huh. Вот. А я клиенту тоже заложил, и он купил не под старину, он купил его, ну, полированный. Uh -huh. И потом он мне жаловался, ну, вот, как бы, такой неудачный опыт был, что вот он, когда двигает стулья кресла, у него царапины остаются. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Вот это, как бы, такое неудачное. Но здесь что можно сказать, что… Ну, с одной стороны, как бы не я ему такой заложил, может быть, блестяще, а может быть, я ее уже не помню. С другой стороны, просто я был начинающий дизайнер и не знал, да, что, ну, будет царапаться. Вот, соответственно, mm -hmm. вот это риск нанятия дизайнера, который, как бы, начинающий еще не знает свойства каких-то материалов, например. То есть, есть mm -hmm. он, да, но зато там я, ну, недорого ему что-то сделал. Он бы мог mm -hmm. выбрать другого дизайнера? Мог, mm -hmm. но он не выбрал, он выбрал меня по каким-то причинам. Мог бы mm -hmm. не выбирать. Mm -hmm. <laughs> ну, вот пример, то есть, все честно, да, то есть, как ты сделаешь? Никак. А последний вопрос поэтому, Слушай, а ведь есть же еще техническая часть, допустим, вентиляция, свет, электричество, отопление. А вот, допустим, я дизайнер нанял на подряд какого-нибудь инженера, который ему посчитал там, не знаю, отопление. Угу. А я потом живу в квартире, мне холодно, я понимаю, что отопления не хватает. Можно ли техническую часть спорить и что-то да. получить дизайнеру? Техническая часть – это инженерный проект, это, в принципе, к дизайну не относится, дизайнер тебе не будет делать инженерный проект, если он только генподряд не подпишет. И даже если он подпишет, он закажет этот проект у технолога, и, скорее всего, ты можешь, если это генподряд, ты предъявишь дизайнеру, а дизайнер предъявит уже технологу. Вот. Uh -huh. И если выяснится, что в проекте, который они делали, там не учтены мощности, то его можно пройти экспертизу, подать в суд, в суде скажет, что да, не соответствует и попробовать взыскать эту тему, что теперь там холодно, не по нормам. Если там uh -huh. все по нормам, у тебя холодно, там в силу того, что, допустим, тебе воду ну, поставляют не той температуры. Вот, которые номинальные, тогда тебе нужно уже там в суд подавать на управляющую компанию и требовать воду. То есть это же все делается mm -hmm. по данным, по каким-то, плюс я спрашиваю, mm -hmm. какие тебе запасы нужны, то есть можно с запасом делать. Это mm -hmm. всегда спрашивается, обсуждается, ну должно по крайней мере. То есть нормальный специалист знает, что это как бы бывают всегда запасы, их надо соблюдать. Mm -hmm. Mm -hmm. Я понял. Слушай, хороший совет, блин, вот, вот да, мне кажется, что инженерный, я как сам инженер по образованию, я чувствую, что инженерная дисциплина точная, тут да? хрен обманешь, дизайнеров, нельзя подпускать, mm -hmm. я нельзя, понял. Не надо, ну просто другая, другая тема, дизайнер это совершенно другая область. Я понял. Единственное, что он Слушай, может знать, он может да. знать порядок работы, то есть вот задача дизайнера знать ну, принципиально, да, что спрашивать, как давать задания, но mm -hmm. самому считать эти там нагрузки не надо. Ну, нагрузки, mm -hmm. если ты конструктор, либо там сечение ä, трубопровода, если ты там сантехнику делаешь. Я понял, спасибо. Mm -hmm. Слушай, ну и последнее слово тебе дадим. Можешь okay. кратко отрезюмировать? Вот при, нас слушают, очевидно, слушают будущие заказчики дизайна и, соответственно, будущие счастливые владельцы нового дома с новым интерьером, с новым дизайном. Просто кратенько расскажи, вот, типа, как я тебя понял, нельзя экономить на дизайнере, лучше выбрать хорошего можно, можно все, просто рискуешь. Тут нет такого, как что нельзя. Не рекомендую, ну, я бы не стал, вот что я могу сказать. Mm -hmm. А так можно все, ты можешь сам делать, ты можешь нанять новичка. Если ты понимаешь адекватно. У меня был клиент, который, ну, первый, я, по рассказывал, который меня нанял как новичка-дизайнера. Он говорит: мне нормально, мне главное, чтобы ты рисовал. Рисовал, что я скажу. Я сделал уже там 10 объектов, типа не парься по строительству, не парься, поэтому, типа, я знаю, как надо. Рисуй! Вот. Я mm -hmm. был у него дизайнером, который какие-то идеи с журналов, с интернета подсматривает и рисует, как он хочет. Мы соединяли идеи это тоже дизайн. Как бы мы просто вместе с ним делали это по сути. Так тоже mm -hmm. можно. И он был он кайфовал, он платил мне мало, и он при этом сам как бы, сам считал себя дизайнером. То есть можно и так. Нет такого, что ну, как бы, в зависимости от того, что ты хочешь. Если ты лезть вообще не хочешь туда, то лучше опытного взять, лучше подороже. А если ты хочешь сам участвовать, то можешь хоть новичка взять. Представь, как твой заказчик потом такой друзей заводит в квартиру, и говорит, посмотрите, это все сделано моими руками. Ну я да. все придумал. Бабах, я нанял да. мальчика, который рисовал в Photoshop, Так и, так и делается. Да. Отлично. Пусть вот он нам все это говорит и платит мне деньги. Это нормально. У меня много таких было э, клиентов. Это же ну, желание творчески реализоваться. И человек mm -hmm. готов mm -hmm. за это платить. Ну пусть платит. Мне-то какая разница. Прекрасно. Я буду также думать про тебя и нашу книгу, что я такой, знаешь... А чек клавиатура, а ты творчески реализовываешь через мои руки и через эти. Поэтому Но... почему бы и нет? Нет, ты все-таки <свят> не надо себя принижать и недооценивать. Должно быть, что ты по максимуму должен отдаваться. И я в тебя верю. Верю в то, что ты настоящий художник в этом плане. И сделаешь очень крутой продукт. Именно, если бы мне нужны были руки, я бы взял там мальчика или девочку, который там, без опыта, и мы бы постоянно все делали. А я хочу, вот уже дорастаешь до какого-то момента, когда ты можешь себе позволить отдать, отдаться профессионалу. Вот, вот это самое важное. Вот это, Звучит немного я... пошло, но я надеюсь, гусары молчат. Ну, <laughs> Не да, нужно да, отдаваться да. профессионалу, просто берегите себя. Да. Давай вот последний совет, вот как раз, наверное, об этом, да? что надо дорасти и страшно, непонятно, неясно, но иногда надо. Как и mm -hmm. часто в жизни такое бывает, нужные решения, они не всегда понятны и ясны, но потом зато здорово и приятно. Короче, совет на самом деле, это совершенно, я совершенно согласен, во многих вещах действительно нужно довериться чужому вкусу, и это неплохо выходит в итоге. Ну что, кажется, ты отбился. Я-то надеялся, что ты каких-нибудь советов прям надаешь, даешь, а там, говорите, что у тебя цвет не тот и 10% сразу с 100. Оказалось, что фигушки. Нет, потому что если это профессионал, а ты именно его выбираешь, он тебе сразу же квалифицирует как человека жадного, манипулятивного и, наоборот, надбавку тебе даст. Так что так точно не надо говорить. Так что я могу вредные советы говорить, что точно не надо говорить. Мне очень понравился совет про то, что прийти к супер профи сказать, у меня нет денег, чтобы коммерчески с тобой работать, но я готов на себе воплотить твои идеи, мне кажется, это прям классно. Это звучит вдохновляюще для всех, наверное. Попробую воспользоваться следующим раз таким советом. Конечно. вот а Почему бы и нет? Я думаю, что вот наша беседа, она не только про дизайн, она в целом как бы про общение, отношения, психология. Она ну, везде применяется, а дизайн – это только одна из частей, где можно это применять. Согласен, совершенно. Пойду уберу из договора второй пункт, ты застыдил меня. Может быть, ты и прав на самом деле. Лучше посмотрим. Но, как Позицию ослабляет. Всю... То есть ты тогда Согласен. Ну, именно вот внутреннее вот это ощущение, у тебя должно быть мастера. То есть мастер так не делает. Делал бы так это. Не знаю, кто там. Брюсли бы так сделал, так. Да, согласен. Это немножко такая спорная позиция. Но меня один раз в жизни это все выручило. Я просто заметил, подписан подписанных договора, чтобы пункт был убран. Mm -hmm. Но это, это да, это как нагадить. Кладовки и уйти, ну да, согласен. Хорошо, сейчас уберу, да, по заветам Станислава буду жить, так скажем. Ну что, у меня на сегодня, собственно, все, что я хотел. Ты классно сбился, классный разговор, мне кажется, что он не только действительно не только про дизайн, но и вообще про работу. Собирал обратную и... связь, ребята говорят, что, ну, хорошо, интересно беседы, и... вот там, с кем мы общаемся. Да, слушай, мне, мне тоже пишут, причем в личные сообщения Инстаграма, мне вообще никогда, никогда не пишут, и пишут, и хвалят, это прям очень приятно, спасибо большое, это правда, доброе слово, и кошки кошке приятно, обязательно делитесь видео, нам очень важно, чтобы оно максимально широко расходилось, потому что мы тщеславные, и нам это просто приятно. Вот, нечего скрывать, я, видите, стал смелым, вообще не с Станиславом. Мы скоро продолжим, наш сериал продолжается. Спасибо, лайкайте, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь историями, мы все это очень любим. И спасибо Станиславу, нашей, как не знаю, источник мудрости и спите, из которого мы сегодня собрались. Давайте действительно вот как бы в конце рубрика вопросов, да, если вот вы уже там смотрели видео, то есть мне тоже пишут, да, что вот мы смотрели. А какие у вас именно там личные какие-то вопросы? Может быть мы сделаем отдельные видео по вопросам. Ну, прям вот все, что вы боялись, не знали, а хотели спросить всякие безумные абсолютные вещи. Можно без подписи, ну то есть анонимно, любые можно вопросы задавать, мы их соберем как-то, классифицируем да. и да. отдельно какое-то видео сделаем по вашим. — Совершенно верно. Сделаем спецвыпуск, назовем его «Вечерний Станислав». Отвечая на ваши письма, такой пешок вы на столе, как в советские времена. — Давайте попробуем. — Спасибо, друзья. Спасибо, Станислав. Скоро увидимся. Не оставайтесь с нами. Пока. — Пока.